Если у вас есть бизнес, то это видео точно для вас, а если его у вас нет, то это видео все равно будет полезно. Итак, представим, что у вас уже есть постоянные клиенты, и особенно во время кризиса им нужно уделять больше всего внимания по сравнению с новыми. Даже если сейчас хорошие времена или кризис, больше сосредотачивайтесь на постоянных клиентах, Эти из них будут формироваться новые. Из предпочтений постоянных клиентов вы будете знать, с кем из новых вести переговоры, а кого просто пропустить.